Вот это вот жители набрали у себя, это мы набрали здесь сейчас. Ну, прям вот зашли вот. Mm -hmm. а, говорят, что у них так, такая же вода, но через два часа она будет вот так, э, такой. Воду из своего крана жители Ромашкова принесли на встречу с депутатом Мособлдумы от Единой России Дмитрием Голубковым не просто так. Даже визуально она выглядит не очень приятно. Качество воды здесь давно оставляет желать лучшего. Самое больное место у нас на нашем улице – вода. Совершенно некачественно. Ранее я жила на улице э, Колхозной, это Нижняя Ромашкова. Там водопровод 70-х годов, чуть попозже его проложили. Там жесткость, там э, унитазы и э, ванны. Если вдруг ты уехал куда-то, приезжаешь, вот такой слой известий. Кроме жесткости, воду часто отключают из-за прорывов и аварий. Трубам здесь не один десяток лет. Они давно проржавели и требуют замены. Эту проблему надо решать прежде всего, уверяют жители. Отключение происходит из-за прорывов труб. В период Работал докачки, Работа в докачке, когда были жалобы, их исправили, поставили новые насосы. Мы ничего не можем по этому поводу. Ну, по крайней мере, по э, нижнему ромашку можем сказать. Но прорывается постоянно где-то труба. Вместе со специалистами ресурсно снабжающей организации обсудили возможные пути решения этих задач. Дмитрий Голубков предложил продумать поэтапный план рассчитать затраты. Сейчас коллеги посчитают расходы, которые требуются на перекладку. Значит, И нет, нет, да нет вас, ну, еще, Мы этого. протокол занесите. На данный момент в рамках реализации государственных программ уже запланированы работы по реконструкции местного ВЗУ к 2025 году. Кроме того, разрабатываются проекты по замене сетей водоснабжения. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.